Добрый день, Анатолий Васильевич, сразу хотел по регламенту. Если вдруг вопросы задаем, ну точнее, либо министры остаются от всегда разного, либо вопросы можем задавать вниз Значит, я отвечу. Вчера вы поднимали этот вопрос да. на фракции. Значит, ситуация какая? Наша задача тут не допрашивать никого. Наша задача принимать решение. И если мы принимаем решение в присутствии министра, в присутствии, значит, значения не имеет. Значит, мы направляем бумагу или его сюда приглашаем и ставим перед ним эти задачи. Поэтому держать, допрашивать, мы я до, долго думал над этим вопросом, регламент посмотрел, регламент приглашенных людей не обязывает держать и допрашивать. Значит, мы держим столько, сколько надо. Если возникает при обсуждении других вопросов какие-то замечания, мы их оформляем запросом и отправляем. Поэтому надо понимать свою роль. Пожалуйста. А для чего у нас тогда дело родное? Это для того, чтобы вы озвучили задачи. Мы, и, мы, и, депутатским... и мы не спрашиваем, мы не следственные органы. Чтобы да -да, мы Борис. спрашиваем и адресуем да -да. вопросы, которые нам вот, Мы адресуем жители. не от имени сейчас... Казачко Иванова, а от имени парламента. Пожалуйста. Хорошо. Ограничений нет, Александр Борисович. Давайте, ради Бога. Да. да. Только правильно их. А да, честно, да, Женич, под... вчера мы с вами на комитете обсуждали, сейчас тоже хотел прояснить это, так, да, вы сегодня в своем отчете по бюджету 2019 год многое сказали за строительство именно социального значения, которое строили, да, строится, и начали строиться в 2019 году. Это и детская поликлиника, и школы, да, что в Троицком, Малых Гербетах, ну и многие социально другие направленные объекты. Но это же бюджет 2019 года, который мы принимали в 2018 году, да? Соответственно поезды все это составлялось в 2018, а то возможно в 2017 году. То бишь хотел прояснить, да, там вот у нас произошла смена власти в прошлом году, да? это же как-то влияет, не влияет на то, то что эти объекты начали строиться и строиться. Вот в этой части, да, это первый вопрос. Но ну, на самом деле, я-то понимаю, что это никак не повлияло, потому что это нацпроект. Правильно же? Yeah. Да. Да. Ну, это к тому, то, чтобы потом не выдавалось, что это непосредственно достижение там муниципалитетов нынешних или еще что-то. Это, это системная коллективная работа, yeah. на самом деле. Далее, второй вопрос, можно сразу вопросы да, задам, давай, да? Так, вопросы задавай, а потом... Далее, вопрос, э, нашумевший вопрос, э, с начала этого года, вы с моей везде, да, вопрос по премии. Э, вчера также мы с вами обсуждали на комитете, но ответа я так и не получил, да. Э, по э, распределению вопрос этих премий, на самом деле... Это интересовало и общественность, да, там, я, насколько знаю, там, по в прокуратуру обращались а, по данному вопросу, но пока а, ответа нет. Ну, я не из зависти, грубо говоря, чтобы все понимали, а я наоборот хочу порадоваться. Да, это официальные, целевые, ну, для всех, да, для понимания, целевые деньги, непосредственно которые могут распределяться только исключительно на пень распределилась между министерствами, да, слегка озвучивая, Минсоц, миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч, это все из бюджета взято, ну, вот, который мы сейчас заслушали. Минкульт 564 тысячи, Минобр, у которого в прошлом году был бюджет 4 миллиарда, на секундочку, миллион триста 132 тысячи, минприроды 6 миллионов двести тридцать две тысячи. Минцифры, которая создалась в конце 2018 года, да, 4 миллиона 877 семьдесят семь тысяч премий. Миннек 1 242 тысячи. Миннек, который привел с учетом 18 2019 года сюда, на территорию Калмыкии, довольно-таки крупных инвесторов, которые дают уже отчисления в консолидированном бюджете. Миллион двести сорок тысячи. Минфин, ну, которого вы, собственно, возглавляете, 1 893 тысячи. Минспорта 538 тысяч. Минздрав 1 50 тысяч. Просто я хочу порадоваться откровенно за коллег, да, по Минприроде, по Минцифры, да, да, ну вы объясните, каким образом, какие KPI, каким образом было распределение. Мне не надо говорить, что опубликованы справки о доходах, мне не интересуют доходы э, сотрудников. Мне интересно, я думаю, многим коллегам, депутатам, это тоже интересно. И эти вопросы уже поднимались. да, потому что уже даже вот мне мои друзья говорят, что да, вы эти премии депутаты получили тоже, поэтому вы вопросы не задаете. Почему устроили тайну Понятно, века не а вокруг... Не откуда задал да, вопрос, давайте. Вокруг... Да, вот... Ты извини меня, но время же идет, да. Согласен. Просто во многом э, власти требуют там от э, наших сельхозников, от ЛПХшников, ОПХ, честности, чистоты. А здесь вроде, ну, наоборот, таки честный такой прозрачный вопрос, а устроили тайну века. Можете ответить? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Начну с, вопрос, вопрос, хочу, который... Начну с первого вопроса части национального проекта. Вы знаете, что национальные проекты, их реализация идет в рамках соответствия или в рамках реализации президентского указа за номером 204, который был подписан 7 мая 2017 года. В рамках решения тех задач, которые были отражены в этом указе, соответственно, были приняты национальные проекты в конце 2018 года со сроками реализации 19-24. Соответственно, в 2019 году началась, в этом году продолжается эта история, она будет там, завершаться там, в 2024 году. В связи второго вопроса, я отвечу, как бы выплаты эти финансирования осуществляют за счет иного межбюджета и федерального бюджета. В рамках полномочий Минфин довел до каждого министерства расходные расписания, довел финансированные лицевые счета и было, было дальше доведено, распределение на карточки Сотрудникам. Если по своему министерству брать, то сумма, которую вы сейчас озвучена, была она коллегиально в министерстве, в аппарате министерства, подчеркиваю, в аппарате распределена на основании комиссии, решения комиссии, протокола этой комиссии, порядка, который был принят внутри министерства, и все, это, все эти дела, решения были подписаны приказов утверждены приказами министра. Спасибо. Можете опубликовать это тут непосредственно распределить. Я... Антон Васильевич, значит, я не получил значит, ответ. Смотри, на я вопрос. понимаю. Ну, знаешь, вот выступать, скажи, мы не можем все время задавать вопросы один человек. Значит, вы задали два вопроса. Все, ответьте. Не, но я не получил ответ, Антон Васильевич. Не, по не получите ответ. Вы вы можете опубликовать, опубликовать непосредственно. Вы без ведома, иначе я вас лишу слова до конца сессии. Вы без ведома, председателя, не имеете права говорить. Ну что здесь устраиваете, полагаю? позвольте. Да, пожалуйста. Посмотрите, здесь две составляющие, замечу. Во-первых, те вопросы, которые я сейчас слышу, то, что задал Арслан Александрович Владимир. и Арслан Борисович, в том числе, я имею в виду вот оба депутата. Посмотрите, коллеги, то есть в данном случае, все-таки вы же уже опытные депутаты, да, должны понимать, что действительно, то есть данное собрание, оно имеет определенный формат и определенный регламент. То есть ну, здесь я хочу подчеркнуть, как бы сначала общий фон, а потом уже подчеркнуть и вашу правоту в том числе. Это будет второй пункт. Вот смотрите, общий фон такой, что. Все эти вопросы, которые вы задали сейчас, по большому счету вы как депутаты, вы можете задавать более точечно, да, более в таком целевом формате, таргетированном формате там тем а, государственным служащим, которые отвечают за то или иное направление. То есть, что называется, в рабочем порядке, чтобы здесь не устраивать, скажем так, такую дискуссию, потому что у, нас, у вас впереди там более 20 вопросов, которые вы должны именно рассмотреть и принять по ним решение. Правильно? Мы же прежде всего для этого здесь собрались. Вот. То, что касается именно сути ваших вопросов и озвученных ответов. Ну, здесь действительно очень сильное расхождение. Это мы все понимаем. Здесь же все эм, взрослые, образованные, грамотные, тонкие люди. Мы понимаем, что на многие вопросы мы не услышали действительно ответ. Возможно, что вы и не услышите здесь, при всем уважении и к Ачилу Санжелиевичу как личности, как профессионалу, понятно, что объективно он на многие вопросы и не знает этих ответов. И поэтому задавать их нужно не ему. Просто а, здесь надо определиться. Либо вы хотите сейчас устроить здесь балаган, и если вы действительно хотите получить ответы, то задайте им тем, кому надо, и мы ответим на эти вопросы. Вопросы по существу Сейчас человек, скажем так, защитил исполнение бюджета 2019 года. То, что вы говорите о том, что были общие планы, что, что здесь причастны в том числе и депутаты и прочее, этого никто не отрицает. То, что реализовывалось в 2019 году, и даже еще в этом, действительно было запланировано в 2018. Но я думаю, что вы оба, как никто знаете, что тут большой принципиальный вопрос, как это все реализовывается, как это было запланировано. И я вам хочу сказать, что большинство проектов, которые были запланированы, они были запланированы через одно место. И чтобы это в итоге реализовать, всем нам пришлось попотеть. Чем известно Калмыкия, я думаю, что вы тоже прекрасно знаете, огромным количеством незавершенных проектов. Именно по этой причине. Поэтому еще придется спрашивать, кто занимался планированием. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, такого рода вопросы давайте в рабочем порядке будем обсуждать. Мы готовы. Здесь и председатель правительства, здесь представители администрации и так далее. Есть повестка, строго по повестке. Хорошо? Спасибо. Или вы хотели просто тем самым попытаться дискредитировать Ачири Санжевича? Или как? Нет, я вопросы задаю как раз-таки по исполнению бюджета 2019 Хорошо. года. Все те вопросы, которые я задал, это касается только исключительно 2019 Хорошо. года. Он также ответил... Но это вы так воспринимаете? Он есть. ответил, что он профинансировал то, что профинансировал. Остальные вопросы, если есть, действительно, давайте глубже идти. И не сердиться тут ни на кого. Надо, так сказать, в рамках закона работать. Желающие задать вопросы, Бог Пожалуйста, вам. то нам не задавать другим вопросам?